Сегодня 2 сентября и праздничное построение. Кадетская школа номер четыре. Наш кадет пошел на линейку.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 Есть посвященная началу учебного года считать. Поздравляю вас с праздником Днем знаний! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Продолжение следует... Пошли, восьмой Ка-3. Ух ты, малышня. Вице-сержанту Кашкарову Вадиму, воспитаннику первого как класса Май Эрику. Сейчас фотографироваться будем. Завтра Карманок. руки из кармана второй раз ничего а не делать а педагоги? Не видать, да? Кого Сейчас мы находимся в пар... на парке Победы Смотрите, какая Прекрасная тут Погода и Замечательный лес ну, Это парк, деревья, березы Замечательные стоят Травка такая мягкая Зеленая Так, а дети у нас тоже пришли Фотографироваться на Парк Победы. Вот они к фонтану тут подошли. А, ребятишки, дурачатся. Здравствуйте. Другой. Нет, надо всем. Вот сюда тот самый низкий присели два человека. Мы у вечного огня. Сейчас сделали фотографии. На парке Победы мы. Сейчас еще сходим к реке. У реки сделаем фотографии и пойдем домой. Какая красота сегодня вообще, погода замечательная. Просто...